Ну и здравствуй, мои хорошие, наконец я переборол свою жабу. Вы, по сути, выкинул 1200 или около того своих кровно заработанных рублей на откровенный проходняк, называемый Оверпас. Понятное дело, это инди-игра и многого ждать от нее не стоит. Если я не оправдал ваших ожиданий, скажу честно. Ваша проблема. И точно не стоит ее покупать дороже, чем за 500 рублей даже для консолей. Но купив и поиграв в нее, я немного попал в дикий ступор. Мне вообще нечего сказать об этой игре. Она настолько невзрачная и ничем не выдающаяся, как и с хорошей стороны, так и с плохой. Даже обидно. По этой же причине и обзор будет невыразительно скучный и короткий. Оверпас прямо таки олицетворяет современное понятие продукт или контент, как вам будет угодно. Вроде интересная задумка крутого офроуда была немного испорчена посредственным исполнением. Причем нельзя сказать, что плохим исполнением, именно посредственным. Начиная с внешнего вида, вполне обычные локации, которые не могут похвастаться графическими или географическими изысками, сложно с чем-то сравнивать, но если брать, например, в Request, Rally 2.0, Dirt 5, VRC, ModRunner со сноураннером, то игра никак не может навязать им конкуренцию. Так и в плане техники, в оверпас ее немного, это 14 вездеходов и 8 э, квадриков, если я не ошибаюсь. Уровень их детализации достаточно для того, чтобы просто узнавать и отличать друг от друга тот или иной вездеход или квадрик от другого. Визуальной системы повреждения нет, в игре незамысловатые эффекты, например, совершенно шаблонно и одинаково налетающая на технику грязь. Кстати, сама грязь на земле выполнена местами неплохо. Там где заболоченные участки треков Мотак реально или вездеход реально вязнет Начинает буксовать и как будто проваливаться Вроде как бы становится э, симпатично Но все равно даже и близко это не стоит с такими титанами в этом жанре Как тот же модранер, Runner. Да любые гонки на кроссах, мотоциклах возьми Все примерно точно так же как и здесь Так что и здесь она не скажет, что прыгнула выше крыши Но при этом и багов с этой грязью нету Вполне рабочая освещение и почти никакущая интерактивность окружения. Например, кроме покрышек некоторых и некоторых бревен нет никакой коммуникации с треком. В отличие от того же Мадранера, где машина задевает, гнет деревья, приминает траву, а тут такого можно не ждать. Это все подтверждает мои слова о том, что игра максимально среднековая. Опять же, повторюсь, она неплохая, она просто средняя, она просто выпущена для того, чтобы быть выпущенной. И, возможно, найдутся энтузиасты, которые готовы ее купить. По full прайсу. Но это не точно. Но по-хорошему ее лучше всего дождаться по плюсу. Это я буду говорить весе видео, которое будет у нас. По поводу трасс стоит отметить, что они выполнены как будто в редакторы трасс GTA блять? Да, даже в GTA некоторые пользовательские треки выглядят куда естественнее и гармоничней. Но при этом сказать, что они ужасны, также же нельзя. Местами нелинейные, дающие игроку маломальский вызов. Они как минимум не бесят, не напрягают, но сказать, что они сильно увлекают, тоже нельзя. Одного-двух раз проехаться по треку хватит, чтобы наиграться на нем навсегда и больше о нем не вспоминать. Кстати, добавлять негатива также жестко фиксированная камера с неудобным обзором. Для подобных игр неплохо бы как раз прикрутить свободную камеру, чтобы можно было беспрепятственно смотреть по сторонам. А здесь такого нет. Она довольно жестко пристегнута именно к задней части автомобиля и следит очень жестко, поворачивается очень жестко за автомобилем, что создает картинку дерганности при езде. Но об этом я скажу вам позже. Даже музыка в меню довольно беззубый, невзрачный рок, который фонит. И то слава богу. Вообще говоря, с точки зрения графики и качества аудио этой игру хвалить не за что, но и до откровенных провалов здесь тоже нет, это просто реально играбельный, более-менее смотрибельный и, э, проект, от которого не вытекают глаза. Единственное, что спасает overpass в этом плане, что игр про офроуд не так много. Но даже в этом случае соотношение цена-качество явно не на стороне качества. Все также неоднозначно в overpass и с геймплеем. Начну со скучного, с менеджмента. О да, менеджмент в Overpass есть. И он даже лучше, чем во многих аркадных играх. Помимо мультиплеера и отдельных заездов в игре есть карьера, которая состоит из сезонов, которые в свою очередь состоит из нелинейной карты заездов, в виде некого дерева или витиеватой звезды, в центре которого находится твой первый заезд, а дальше уже идет выбор за тобой, какое событие провести, причем количество дней, в которые можно провести гонку, меньше количества этапов на этой карте, соответственно все заезды в сезоне пройти не получится, а за каждый выигранный заезд полагается не только денежная награда, но и доступ к покупке экипировки или тюнячки для своего внедорожного Болида или даже доступ для покупки новой техники. Да-да-да, тут есть тюнинг, в основном технический, максимально схематичный, который можно открывать, выполняя условия спонсоров или проходя заезды, как я говорил об этом ранее. И покупать за зарабатываемую во время гонок или получаемую от спонсоров опять же валюту. При этом чаще всего для прохождения трасс можно выбрать любую технику, которую также нужно открывать и покупать. Но технику можно выбирать не всегда. Иногда выбор техники ограничен, например, есть трассы только для квадроциклов, но вернемся обратно к прогрессии в карьере. За каждый пройденный этап начисляются очки, и в финале сезона за первенство сражаются только 8 лучших по количеству набранных очков. Помимо тюнинга и довольно интересной системы выбора заезда в карьере есть контракты со спонсорами, как вы уже догадались, выполнение которых дает доступ к тюнячкам, экипировке и просто дополнительному количеству денег и репутации. Кстати, тут, как и во многих других играх, есть репутация. Это просто система уровней, при повышении которых ты получаешь более выгодные предложения от спонсоров или доступ к тюнячкам. Причем есть и очень интересные необычные решения. Например, подпольные заезды, участвуя в которых ты можешь поднять хорошую сумму валюты, но при этом пропустить этап и не заработать очков чемпионата. Или более серьезные поломки техники, из-за чего также приходится пропускать заезды, тратя время на ремонт. Звучит довольно интересно, не так ли? Играется довольно просто, ненавязчиво. Но, конечно, до менеджмента той же самой Формулы 1 далеко. А вот самое интересное в игре – езда и поведение техники на треке, к сожалению, довольно топорно выполнено. Довольно дерганное, как я говорил раньше, управление, отсутствие понижающей передачи, отсутствие ручной, хотя нет, есть ручная коробка передач, но на геймпаде переключение передач выполнено неудобно, его поменять нельзя, из-за этого я игнорировал ручную коробку передач в этой игре. Не всегда понятно работающее сцепление колес с поверхностью, совершенно деревянная подвеска, совершенно не информативное поведение модели транспорта вообще в целом вкупе с неудобным вращением камеры, как я и говорил выше, дает ощущение того, что это не настоящие монстры бездорожья, а скорее игрушечные машинки, которые кто-то возякает по земле, изображая офроуд. Буквально именно так ощущается езда. Не чувствуется вес автомобиля, иногда он чувствуется во время опрокидывания, но при этом есть очень сильное ощущение того, что физика немножко лунная, то есть именно прижимной силы, какого-то веса автомобилем не хватает и зачастую инерции. Причем все заезды, которые я проходил, одиночные. При том, что качество трасс на уровне... И так все эти покатушки быстро надоедают, так как нету даже оппонентов на треке. Из плюсов вождения это ну, подключаемый полный привод на многих транспортных средствах, некая включаемая блокировка, только я так и не понял межшассивая блокировка или блокировка дифференциалов, или вообще блокировка всего. Интересная механика переноса веса пилота на квадроциклах. Грубо говоря, на склонах нужно наклонять тело нашего пилота, чтобы улучшить сцепление с трассой и не перевернуться. Сказать, что она прям работает превосходно. Нельзя. Она есть и вроде как бы немного влияет на геймплей, но чаще всего большая часть трасс проходится без этого наклона пилота. Можно найти какие-то уголки и места, где можно проехать без этого наклона и быстро эта механика забывается. Также из плюсов можно отметить очевидные различия по весу техники, мощности и крутящему моменту техники. С большим крутящим моментом тачки и то бишь вездеходы или квадрики чаще пробуксовывают и начинают буксовать на склонах. Более маломощные или тяжелые техники нужно больше разгона, чтобы подняться в ту же горку или на крутые высокие склоны. Ну и также свозит технику и начинает она пробуксовывать, соскальзываться со склонов чаще. ну и напоследок к вишенкой на торте на э, геймплее и на вождении такое ощущение, что в самой игре немножко повышен темп езды. Потому что я всю жизнь думал, что э, квадрики и вездеходы ездят довольно не быстро, причем по довольно сильным неровностям, так как чаще всего заезды на время и приходится торопиться. Иногда, когда ты летишь по камням с довольно высокой скоростью, по ощущению, при этом эта скорость ощущается не как ускорение, как скорость автомобиля, а скорее как будто ее просто несут. Эту машину через дорогу ее машину не трясет, ее не переворачивают, не кубыряет. от а такое ощущение, что она просто немножко потряхивается в неровности, просто боишься, что от того, что гравитация довольно низкая, ее может перевернуть. Я надеюсь, я понятно объяснил э, данный феномен. Если все вместе сверху подытожить, то это довольно аркадная гонялка по бездорожью, одни щи, без противников, э, на довольно усредненных трассах с очень интересным и любопытным менеджментом. И на средней сложности играется довольно просто и довольно быстро надоедает, но при этом нельзя сказать, что она раздражает или напрягает. Достигнуть а, максимума здесь довольно быстро и просто, что тоже может быть как плюс, так и минус. И в целом в итоге получается, что Overpass это среднего качества графики и звука, без каких-либо цепляющих особенностей геймплея с небольшим количеством контентом аркада. Так называемая гоночная игра категории B, причем даже Среди большой массы подобных игр довольно быстро теряется Есть одно исключение, что она про офроуд, Но тут как раз таки именно играет довольно высокий темп И довольно минимальная медитативность прохождения этапов Хотя есть интересные моменты даже на трассах К сожалению я ее купил довольно дорого Чтобы насладиться этой игрой и порадоваться такому приобретению Но если ее покупать в пределах 500 рублей То я думаю она вас даже может порадовать и увлечь на несколько видео но не более того так как разработчики старались делали игру сделали я думаю 500 рублей за нее было бы неплохо отдать но никак не 1200 который я дал, или тем более full прайс. есть довольно большое количество альтернатив правда без офроуда для такой суммы денег ну и на этом мой небольшой и скучный обзор заканчивается а вы ставьте лайки подписывайтесь на канал и всего вам самого наилучшего друзья мои пока пока Блядь. В итоге получается, если все подытожить, итоговое мое решение, в итоге, конечно...